Диетические салаты предполагают в первую очередь легкость блюда, сейчас весна, и лично мне хочется свежих овощей и много зелени, данный салат выдержан именно в такой цветовой гамме. Салаты, подобные этому, очень богаты на витамины, не несут в себе заправку из столь жирного майонеза, который не рекомендуется к употреблению ни взрослым, ни детям, пробуйте приготовить такой салат самостоятельно, вам, думаю, понравится. Салат простой и вкусный, его можно дополнить креветками или морковью, но сперва все же разберемся, как приготовить диетический салат с пекинской капустой. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Пекинскую капусту, если вы покупали ее в магазине, следует освободить от упаковки, вымойте, а затем дайте стечь в воде, после нарежьте листья капусты тонкой соломкой. И в итоге мы получим вот такую капустную лапшу. Свежий огурец измельчим полукольцами или соломкой. Важного значения нарезка огурца не играет, но это должно быть обязательно эстетично. Зеленый лук нарезать меленько. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло, соль перец и пару капель соуса в очистер, добавьте немного сахара, чтобы заправка не была слишком кислой, взбейте все как следует. Соедините в салатнике все ингредиенты для быщего блюда, заправьте их подготовленной заправкой, хорошо перемешайте. Салат подайте к столу, для вкуса и красоты можно посыпать салат обжаренными семенами кунжута или ядрами грецкого ореха вкуснее тем кто подпишется как и обещали расскажем ингредиенты пекинская капуста 1 штука свежий огурец 2 штуки зеленый лук по вкусу оливковое масло 50 миллилитров соль специи по вкусу соус вочестер 1- 2 чайных ложки количество порций 4 не пропустите самое вкусное Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем Марии удачи, и дачи, у Марии. Увидимся!